Жизнь. На свете есть только один человек, определяющий форму и содержание твоей жизни. Это ты. Что ты собираешься с этим делать? Доброй всем жизни, дорогие друзья. В эфире Правовец Сибирь и рубрика Примеры выигранных дел. Сегодня у нас в нашем видеообзоре будет. Рассмотрено решение по гражданскому делу С Калининского районного суда города Новосибирска Рассмотрел В открытом судебном заседании Гражданское дело по иску закрытого акционерного общества Бинбанк кредитной карты К ФИО о взыскании задолженности по кредитному договору Перечисление банком Условия кредитного договора Суммы Представители САД телефонограммой, просит о рассмотрении дела в их отсутствии. Ответчик ФИО в судебное заседание не явился. Исследовав материалы дела, ходатайство об исследовании дополнительных доказательств и дополнительных материалов дела не поступило. Оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всесторонном полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств в их совокупности, руководствуясь Законом и правосознанием суд приходит к следующему. Вот эти все статьи, которые дает э, судья, я рекомендую вам к внимательному прочтению, чтобы даже каждую статью по несколько раз, пока не дойдет смысл этой статьи. В основании заявленных исковых требований о взыскании задолженности по кредитному договору от такого-то числа сом представлены анкета, заявление, справка об условиях кредитования с использованием платежной карты универсальная, подписанная ФИО, расчет задолженности, выписка из условий правил предоставления банковских услуг за OpenBank кредитные карты, тарифы и условия международной карты универсальная Black, тарифы и условия банковской карты Платину. Судом неоднократно запрашивались у ИСА кредитный договор за номером таким-то такого-то числа, индивидуальные условия кредитования, кассовый орден, ордер или иной документ, подтверждающий выдачу кредита. Выписку по лицовому счету также с судом было предложено уточнить дисковые требования в части взыскания годовых процентов за пользование кредитом. Так как в исковом заявления и представленных в суду документах не усматривается под какой процент взят кредит в какой сумме по договору. Однако запрашиваемые доказательства, свидетельствующие о заключении с ФИО указанного кредитного соглашения, получение ответчиком денежных средств и суду не представлены. Представленные в суду документы не свидетельствуют о заключении с ответчиком кредитного соглашения в 2013 году получение им денежных средств на условиях, указанных истцом в исковом заявлении и на которых истец основывает свои исковые требования. В соответствии со статьей 56 ГПК РФ, каждая страна должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Поскольку истцом в соответствии с правилами статьи 56 ГПК РФ не представлено доказательство заключения с ФИО кредитного договора, от 4.06.2013 года в письменной форме. Основания для удовлетворения заявленных исковых требований у суда не имеется, в связи с чем виски следует отказать. И суд решил в удовлетворении исковых требований закрытое акционерное общество Бенбанк кредитной карты КФИО ФИО, озыскание задолженности по кредитному договору отказать. То есть вот такое опять замечательное решение в пользу заемщика, где судья тоже поступила по писаному закону российской федерации то есть она выполнила свой долг ответчик не пришел в заседание, она внимательно изучила материалы дела и вынесла такое законное решение вот то есть здесь даже в отсутствии ответчика то есть дорогие друзья я вот подумал, может быть эту судью уволили с этого суда за такие решения. Давайте посмотрим. Так, состав суда. Где у нас состав суда? здесь контактная информация. Так, это у нас судья. Где у нас состав суда? Так, Судейское сообщество. Так, это не то. О а суд... суде. Организационная структура, вот, наверное, здесь, скорее всего, вот состав суда. Открываем. И смотрим. Да, вот она работает, судья Корне... Корнеевская Юлия Александровна. Судья Корневская ЮА. Все правильно, это решение выбило. До сих пор человек работает, это в 2015 году было решение. То есть, добивайтесь, дорогие друзья, правды. Говорите правильно в судах. Кто, конечно, не подготовлен, лучше не ходить в суд. Надо хорошенько подготовиться. Как подготовиться, смотрите на нашем канале э, плейлист консультации есть. Где вы его можете найти? Вы можете его найти под каждым видео. Так, сейчас... Здесь он не включен. Надо, надо будет его включить. Консультации, да. Где Эдуард Росич проводит по Skype великолепные консультации для подготовки людей в суды. Но ну, а кому нравятся наши видеообзоры, ставьте люба, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях. Вот здесь вот я размещаю документы. На этом сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.